Здравствуйте, дорогие друзья! Для начала я бы хотела ответить на некоторые комментарии ваши к видео «Как бороться с остеохондрозом, не вставая со стула». Во-первых, конечно, мое взаимное спасибо вам за ваши благодарности. Я очень рада, что вам понравились мои рекомендации, мои упражнения. Очень рада, что многим они помогли, что вы почувствовали себя лучше. Это замечательно, я очень рада. Значит, такой комментарий от Оксаны. Будут ли текстовые файлы? Хорошо, я учту ваши пожелания, и следующие уроки я буду стараться дублировать обязательно и в текстовом формате, чтобы вам было удобнее. Некоторые люди пишут, что, ну, например, как Андрей, что да, упражнение хорошее, но каких-либо изменений в себе не почувствовал. Ну, это даже и хорошо, потому что это говорит о том, что у вас высокая физическая адаптация, и вы можете выполнять более сложные упражнения, и у вас нет каких-либо осложнений со стороны шейного отдела. Так что это даже в плюс. Далее. Многие люди меня спрашивают как по почте, так и в комментариях по поводу появления хрустов шеи во время поворотов или наклонов головы. Сейчас я подробнее остановлюсь на этом комментарии. Вот один, некоторые люди еще спрашивали. Сейчас я, наверное, не найду этот комментарий. Угу. Да, а, нет, нашла. Вот Леонид спрашивал о том, что э, во время упражнений он почувствовал легкое головокружение при поворотах. Э, некоторые люди мне еще писали, что при поворотах чувствовали, допустим, появление болей в одной половине головы. Сейчас я поясню два этих признака с помощью вот такой картинки. Смотрите, шейный остеохондроз это такой замкнутый круг. Он начинается с повреждения межпозвонкового диска, который уменьшается в своих размерах, становится тоньше, появляются микротрещинки. В результате на нижележащие позвонки нагрузка еще больше увеличивается. И эти позвонки начинают разрастаться в своих размерах. В результате нижележащие позвонки начинают принимать на себя большую нагрузку, и у них появляются такие костные наросты по бокам они еще называются остеофиты для того чтобы принимать эту повышенную нагрузку в норме конечно же они не должны быть поэтому они или могут быть причиной подвывихов в межпозвонковых суставах или могут сдавливать как нервы, как нервы так и позвоночная артерия которая там проходит поэтому допустим при сдавлении позвоночной артерии некоторые могут чувствовать головную боль, особенно в одной половине головы, или при поворотах головокружения. То есть это именно происходит из-за из того, что позвоночная артерия или спазмируется, или начинает зажиматься за счет вот этого остеофита. Именно поэтому вы можете определить такой признак. А хруст в шее может быть по двум причинам. Или из-за из остеофитов, которые нарушают нормальные функции межпозвонковых суставов, и шейной отдела позвоночника, или, может быть, из-за пониженной подвижности самих позвонков, так как межпозвонковые диски уменьшаются, и, конечно же, подвижность соответственно, в позвонках тоже уменьшается. Но в любом случае это не страшно, это все поправимо, и мы дальше с вами разберем, как бороться с этими симптомами и с самим шейным остеохондрозом, так как эти симптомы являются его компонентами. Но если посмотреть снова на нашу картинку, то мы увидим, что в конечном итоге страдают наши мышцы шеи. Они перенапрягаются и на них увеличивается нагрузка, так как они должны сдержать этот процесс и не дать ему развиться дальше. Это приводит снова к повреждению межпозвонковых дисков. И весь процесс снова повторяется. То есть образуется такой замкнутый круг. Вот почему очень важно нам влиять на вот эти два компонента. Это на перенапряженные мышцы шеи и на повреждение межпозвонкового диска. А как влиять, мы с вами узнаем из дальнейших уроков, которые в дальнейшем вы будете от меня получать. И как я вам обещала, покажу четкий план, как встать на путь улучшения своего состояния раз и навсегда. И вот он, пошаговый план. Он состоит из шести пунктов. Итак, наш план. Первое. это Написать конкретные причины, почему вы хотите избавиться от шейного остеохондроза и что нового появится у вас в жизни без него. То есть, вам нужно четко определить причины, зачем вам нужно избавиться от шейного остеохондроза и обязательно конечную, конечную цель, то есть, к чему в итоге вы хотите прийти. Второе. Решить для себя, что конкретно вам мешает побороть, ну или... Справиться принять шейный остеохондроз. Это могут быть длительная сидячая работа, например, постоянная работа за компьютером, или недостаток времени для собственного здоровья, лень, плохое настроение, отсутствие поддержки, ну и достаточно много других причин, много других помех. Поэтому вы, главное, определите для себя, что именно вам мешает, и честно – Именно честно для себя напишите, потому что сам себя никогда не обманешь. Третий пункт. Раз и навсегда избавляемся от этих помех. Второго пункта. И открываем жизнь заново. У меня очень много есть интересных секретов и нюансов по этому поводу. Но я сейчас вам их не буду открывать. И это мы разберем в соответствующем уроке. Четвертое. Что делать с обострением? Пить или не пить лекарства? Меняем отношение к этим помощникам. Это у нас с вами будет отдельный разговор по поводу лекарства, по поводу э, обострения, что с ним делать и как лучше его снимать. Пятый пункт. Посещать хотя бы раз в 3-4 месяца сеанса массажа или регулярно выполнять самомассаж. Потому что и массаж, и самомассаж они не уступают друг другу. По поводу самомассажа я вам еще обязательно подробную дам информацию дам интересные техники навыки которые вам успешно помогут и шестой пункт это выполнять ежедневно или через день лечебные упражнения для шейного отдела позвоночника о чем мы также будем с вами отдельно разговаривать и учиться выполнять их а на сегодня мы остановимся именно на первом пункте он очень важный. Вы обязательно должны написать причины и конечная цель. Вот смотрите, я для вас написала, что вы должны сделать. Можете сделать прямо сейчас, или можете сделать в более для вас удобное время, когда вас никто не будет отвлекать, будет тишина, спокойствие, вы сядете и с самим собой наедине подумаете и сделаете следующее задание. Представьте на минуту, что у вас прекратились боли, головокружение, другие неприятные ощущения, связанные с шейным остеохондрозом. Представьте. Затем ответьте сами себе на такие вопросы: что бы вы тогда могли бы себе позволить, если бы ничего этого не было? Какой жизнью вы могли бы тогда начать жить? Чем вам сейчас мешает шейный остеохондроз и как бы вам жилось без него? Как бы вы себя тогда чувствовали? То есть полностью представьте себе эту картину, прямо проживите ее, какие новые ощущения бы у вас были, какая бы открылась перед вами жизнь в ваших глазах. Вот очень хорошо представьте, включая и воображение, и все свои чувства, это обязательно. Далее возьмите лист бумаги формата А4 или тетрадный лист, как вам удобно, и напишите на нем крупными, красивыми буквами, можете даже цветным фломастером Сначала свою цель – это счастливая жизнь без шейного остеохондроза. И вторым пунктом напишите самую важную для вас причину, почему вы хотите избавиться от шейного остеохондроза. Зачем вам это нужно? То есть напишите конечную причину. Затем в комментариях ниже обязательно напишите эту причину. Обязательно пишите в комментариях. Стесняться, бояться не нужно. Мы уже друг друга относительно знаем, и все мы идем к одной цели. Поэтому давайте разбираться вместе. И затем, этот лист бумаги разместите на видном месте. Ну, например, около своего рабочего стола. То же самое вы можете делать и с, люби... с любыми другими целями, которые хотите достигнуть. Ну вот я еще даю совет, что по возможности можете завести специальную доску, где будете размещать эти цели на бумаге. Это вам поможет быстрее их достигать. То есть почему? Другими словами, это будет ваша мотивация. Когда вы каждый день будете видеть перед своими глазами, зачем вы делаете то или иное дело, и что в конечном итоге произойдет, если вы сделаете это дело, то это вас будет толкать продолжать эти действия. Это будет ваша ежедневная мотивация. И это касается не только улучшения своего здоровья. Это могут быть любые другие свои цели. У меня, например, в кухне обязательно висит такая доска, на которой я размещаю листочки, в которых я пишу цели и пишу конечный результат. И когда мне что-нибудь не хочется, лень, ну это у всех бывает, это человеческий фактор, или какая-либо другая причина. Я просто подхожу и смотрю. Интересно, зачем же я тогда это решила делать? И когда я вижу конечную цель, это меня очень мотивирует. Я себе говорю, нет, я пойду и буду это делать, потому что я хочу того-то и того-то. Поэтому обязательно возьмите и это напишите. Это будет самый первый и самый верный шаг на пути к улучшению своего состояния. А я буду ждать от вас, Ваших комментариев и завтра будем с вами идти дальше. На этом я с вами прощаюсь и до скорой встречи. Будьте здоровы!